Казанский федеральный славится своим гостеприимством и именитыми гостями, которые каждую неделю посещают стены университета. Так, в понедельник 12 декабря состоялась встреча студента с послом Сирийской арабской республики Российской Федерации Риадом Хададом. Темой его выступления стало современное положение Сирии и российско-сирийские отношения в свете происходящих событий. Эти отношения – эта связь между посольством и вузами. Основывается, во-первых, на том, чтобы укрепить процесс обучения студентов, а во-вторых, чтобы объяснить российским студентам, что происходит в Сирии. Сирия и Россия являются странами, которые играют особую роль в мировой истории. Сегодня, когда вопросы о военном потенциале государств, и Сирии и мощи становятся все более актуальным, сирийско-российские отношения приобретают особый интерес для научного сообщества. Ряд ходат в этот день затрагивал вопрос и военно-политических отношений между Российской Федерацией и Сирийской арабской Республикой. Шилова, Тимур Табаров, Универньюз.